Как заработать 500 долларов, нет, даже 41 тысячу долларов на криптовалюте? И это может сделать только профессиональный трейдер или обычный простой человек без опыта и навыков. Для начала давайте посмотрим, сколько можно зарабатывать на крипте и как, даже если вы ничего в этом не понимаете и у вас ноль опыта. Если бы вы купили один биткоин в 2017 году, то сейчас бы вы могли его продать уже за 42 тысячи долларов. Чистая прибыль 41 тысяча долларов. Простая математика. И я уже не говорю, что в 2021 году он стоил 67 тысяч долларов. Какими же навыками нужно обладать, чтобы получить такой результат? Все очень просто. Покупать продавать и выводить в наличку. Но чтобы сделать это эффективно и не сливать деньги, то нужно придерживаться ряда принципов. Делать мы будем все на самой крупной в мире бирже Binance. И наша вся работа будет состоять всего лишь из трех действий. Уроки «Как зарегистрироваться, завести и вывести деньги с Binance» я оставил внизу в описании под этим видео и вот здесь в подсказках. Как же понять, что покупать, что продавать и самое главное, когда это именно делать? Для этого нам понадобится сервис CoinMarketCap. Запомните его, он будет мелькать во всей вашей будущей деятельности. Здесь находится список всех валют и их цены на данный момент и вся история изменения их цен. Зачем вам это все нужно на данный момент? Это ответ, какой же криптовалютой торговать. Те криптовалюты, те монеты, которые находятся в данный момент в первой десятке, они с большей вероятностью не сольются. Это не те, вы знаете, не мыльные пузыри, которые в любой момент могут хлоп и исчезнуть. И эта же информация отвечает на вопрос, как не просрать все деньги при резкой смене курса. Есть разные стратегии заработка на крипте, которые вообще не требуют вашего внимания и каких-то супер навыков. Некоторые из них я оставляю внизу в описании. К примеру, первый — отдавать крипту в управление. То есть вы отдаете человеку деньги, к примеру, по 30%, как я оставил в описании, и вложили вы 10 тысяч долларов, через год у вас уже это 13 тысяч долларов. Второй вариант — это настраивать автоматическое копирование сделок за уже успешным крутым трейдером и получать только прибыль. Классный инструмент. И третий вариант — обучиться самостоятельно. Все есть внизу в описании А теперь давайте рассмотрим самую простую и надежную схему заработка на крипте Которую вы можете уже применить самостоятельно прямо сейчас Мы заходим на CoinMarketCap и смотрим первые 10 монет Именно с ними мы и будем работать Я вам сразу говорю, что мы исключаем и не, не, не торгуем вот этими монетами USDT и USDC Это стейблкоины, это значит, что эти монеты по факту доллары в мире криптовалюты Видите, они стоят доллар То есть на них сложно что-либо заработать Поэтому мы открываем первые 10 монет, и в основном я могу сказать, что я зарабатываю и торгую именно на биткоине и эфириуме. Открываем, и ваша задача для общего понимания про каждую из первых 10 монеток прочитать, что это за монета, чего она себя представляет, какая ее сила и далее, далее, далее. Так мы делаем с каждой монетой, просто формируем единоразовое понимание. Второе. Ваша задача посмотреть ее цену на данный момент. Вот она пишется здесь. Она постоянно прыгает. И ее цену за разные периоды. Очень просто и удобно для простых смертных смотреть. Вот это у нас период за день. Смотрим за 7 дней. Какая была цена. И просто наводя вот так вот, мы видим, что вот, к примеру, 25.03 цена была 44. А вот здесь... 18.03 цена была 40 тысяч долларов. Соответственно, купили бы мы здесь, продали бы вот здесь, 4 тысячи долларов мы заработали. Также очень важно посмотреть, к примеру, за год или за весь промежуток времени. Так вы понимаете, хотя бы какой, какие прыжки совершает эта валюта. То есть вы могли бы купить биткоин вот здесь за последний год за 29 тысяч долларов, а продать за 67 тысяч долларов. И тут у нас вырисовывается золотое правило – Покупаем дешево, продаем дорого. Всегда, в любой ситуации, что бы ни случилось. Если купили биткоин по 40 тысяч долларов, то не стоит паниковать и резко его продавать, когда он стал 20 тысяч долларов. Просто подождите Важно именно понимать, что монета у вас остается Меняется только ее стоимость То есть вы ничего еще не потеряли Теряете вы только тогда, когда вы продаете по невыгодному курсу И теперь задумайтесь, что чувствовали те люди Вот те паникеры, которые купили биткоин по 40 Продали его по 20 А потом увидели, что он подскочил до 67 тысяч долларов Окей, теперь картиночка складывается И как же теперь покупать, продавать и зарабатывать на этом все Для начала я вам покажу все эти действия как они делаются механически А потом я покажу, как из этого делается 500 долларов Мы заходим на Binance Торговля, классическая торговля. И тут вроде бы страшный график, вообще на него не смотрим, забудьте, упрощаем. Наша задача обратить внимание только вот здесь, в правом окошке. Нужно выбрать те монеты, которыми мы будем торговать и за которыми мы будем следить. В данный момент у меня добавлены биткоин и эфир. Как это делать? Ну, к примеру, если я хочу еще следить и вот понимать, что там происходит с другими монетами, к примеру, вот XRP, это Ripple. Мы заходим и просто пишем XRP slash QSDT. Мы все приравниваем к доллару. Все, вот он здесь. Теперь мы выбрали его. И ставим галочку, за которую мы следим. Все. То есть мы добавляем в избранное все те монетки, которые мы хотим торговать. Здесь все очень просто. Сразу видна его цена на данный момент. Первый шаг добавили в избранное то, что будете покупать и продавать. Дальше. Если вы хотите, к примеру, купить что-либо, какую-либо монетку, на данный момент мы однозначно покупаем. Вот в данный момент у нас есть вот тут вкладочка. Лимит, Market, стоп-лимит. Нам нужно будет только две. Лимит и Market Давайте мы для начала вот сейчас прям по маркету купим. Market, это мы покупаем по рыночной цене. Как это купить и как это продать? Мы нажимаем эфир, чтобы все обновилось. И тут мы вкладочку Market, И мы сразу купим по рыночной цене. И нам нужно купить, допустим, эфира на 50 долларов. Давайте. Вот сразу у нас включена вкладка «Количество». Выбираем всего это в цене. И мы ставим, допустим, 50 долларов. Мы купили прямо сейчас… За 50 долларов купить. Оп, моментально создалось. Где мы это можем проверить? А О чем мы вообще сделали? История ордеров. Ордер это по факту сделка, назовем так. Мы увидели, что мы купили сейчас эфир вот на 49,70. Это вот комиссия взялась по такой-то цене. Как теперь продать его по рынку, если вы прямо сейчас хотите продать? То же самое. Вы нажимаете вот здесь. Количество, сумму. И мы продали в данный момент, вот сейчас продать эфир на 50 долларов. Все, в той же вкладочке «История ордеров». Но это не самое интересное. Самое интересное, это что можно автоматизировать, чтобы вы не сидели и не смотрели по этим цифрам. Что можно сделать? К примеру, давайте будем рассматривать, как работает с эфиром. По нему проще всего. На данный момент я вижу, что эфир сейчас стоит 3136 долларов. Это я на CoinMarketCap смотрю. Я открываю вкладочку на месяц и вижу, что он там стоил 2500, 2600. Ну, то есть, в принципе он прыгает можно его купить а, сейчас но ну, вот я бы покупал его где-то там на 2 850 можно купить что мы делаем вкладочка лимит мы выдаем задание бирже что когда эфир будет ценой 2850, он будет столько-то стоить мы покупаем его на 1000 долларов мы так и пишем. Это вот покупка. Цена 2850 на 1000 долларов мы покупаем. Купить. Что теперь мы сделали, что произошло? Сейчас вот открытые ордера. Мы поставили бирже задачу купить вот этот эфир на 1000 долларов, когда будет цена 2850. И он без вас автоматически купит. Как только он это купит, все замечательно, все, вы купили его подешевле. Дальше мы с вами ставим ордер. К примеру, когда будет цена у него... 3300, ну, к примеру, вы там ставите свои зазоры. К примеру, когда будет цена 3300, продать эфир на 1000 долларов. На 1000 долларов купили, на 1000 долларов продали. Ставим ордер. У нас лимит. Ордер. Мы ставим продать. И у нас также выписывается этот ордер. Теперь наша задача просто следить за этим всем. Как только эфир Купился, грубо говоря, по цене 2850, он у нас есть, лежит. Как только цена будет 3300, он у нас продастся. Все, разницу мы заработали. И важное правило. Все ваши сделки, которые вы совершили, где-то вы что-то купили, где-то вы что-то продали, обязательно фиксируйте в CoinMarketCap. Смотрите, как это делается. На CoinMarketCap мы заходим в портфель. Создаем здесь новое портфолио, ну, к примеру, давайте сейчас с вами добавим новую валюту, вот, добавить новое. Если мы, к примеру, мы выбираем здесь ада. еще одна из э, валют, кардана, называется сокращение ада. мы выбираем ее, к примеру, мы купили ее по цене 1.01, купили 100 штучек. И мы купили, добавили себе это в портфолио. Как это отображается? Мы находим нашу аду и видим, что в данный момент такая-то цена. И с момента, когда мы ее купили, вот такой прирост. Если мы хотим теперь добавить другую куда операцию, мы нажимаем «плюс». Мы продали, допустим, 50 монеток по цене 1 доллар 12 копейками. Добавили транзакцию. И теперь мы видим, что мы заработали 11 долларов. Теперь самое приятное, смотрим все транзакции, чтобы мы видели всю историю. Нажали на троеточие, транзакция. У нас есть здесь вся история сделок, которые мы совершали по этой крипте. То есть, теперь смотрите. Вы выставили ордера, купили подешевле, продали подороже. Как только вы что-либо купили, вы заходите здесь в ордер и копируете. Вот здесь... Цена 3167 Вот здесь количество все скопировали, вставили и таким образом у вас будет вся статистика ваших покупок и продаж И теперь где же те большие суммы заработка, о которых я говорил в самом начале К примеру, смотрите, вы 16 марта купили эфир, один эфир за 2650 долларов И 22 марта вы продали его уже за 3030 долларов То есть за 6 дней вы заработали 380 долларов А если бы вы купили 2 эфира, то за этот же период вы заработали Работали бы 760 долларов. Это немного не та заявленная сумма 500 долларов, но я думаю, вы сильно бы не расстроились.